Обработка камня уже после обеда, вот что у нас выходит здесь, что получается, разные камушки, камни, угловые камни, Это чтобы сделать колонну, завтра возможно будем делать колонну, ну и обработка, вот камня.